Мы работаем в западноевропейской традиции, которая строит себя и разрабатывает методики взаимодействия с четырьмя основными стихиями. Также специфически устроенными, специфически, специфически взаимодействующими, так как принято в западноевропейской традиции. Это достаточно огромная, объемная школа, которая в нашей в нашей традиции, в нашу, в нашу эпоху принято называть друидической школой. Это не совсем верно, но так просто принято. Да? Поговорим об этом в свое время и о друидах, и о их школе поговорим. Но она отлична, например, от восточной школы, которая строит себя не, не только на другом количестве стихий, но и даже на другой их компоновке. У них идет по-другому взаимодействие стихий, соответственно, по-другому раскрывается их реальность. Они строят такую культуру и такую цивилизацию, которая абсолютно не совпадает по очень многим параметрам с европейской, например, цивилизацией. Да? И это уже ставит, ставшая расхожей фраза, что Запад есть Запад, Восток есть Восток, и вместе им не сойтись. Она действительно отражает истину, потому что они строят себя и западная традиция, и восточная традиция на совершенно различных основах. А когда основы разные, то и настройка получится абсолютно разной. Абсолютно разной. Поэтому на наших занятиях не будет прикосновения к восточной культуре. Это тоже, сразу вам оговариваю, восточную магию, восточные школы мы пока касаться не будем, пока, по крайней мере, пока полностью не освоим, не изучим вопрос западного построения магии, культуры, цивилизации и развития реальности, такой, какая она есть сейчас в сознании западного человека с западной, платформой мировоззрения. Только лишь изучив ее полностью, осознав, рассмотрев со всех сторон, поняв абсолютно, можно приступать к изучению другой культуры, и тогда на сравнении у вас получится гораздо более лучшее понимание и различия, и схожести, и причин, почему они такие разные. Поэтому мне всегда в этом отношении было очень жалко западного человека, который, увлекшись буддизмом, увлекшись восточными традициями, не изучив свои собственные, погружался в них полностью, позволяя структуре, энергоструктуре своего сознания полностью мутировать, по сути, под эти стихии, под эти традиции. Он переставал быть принадлежащим своей системе, природной, нечеловеческой, человеческой, не эгрегориальной, природной системе, и в то же самое время не мог достаточно правильно, глубинно и полностью вписаться в ту систему, потому что не рожден он там, и всегда быть таким энергетическим иммигрантом никогда не приводит к искому, никогда не приводит к результату. Да, это всегда заканчивается достаточно скверно, по крайней мере, для сознания. Четыре стихии и все, что на них основано, и люди, которые были погружены в эту, в, в, в эту культуру и в эту стихийную традицию, погружены не просто так, нельзя сказать так, что это их кармическая задача, но определенное предопределение, которое формирует и специфику мышления, и магические способности, и умения, и навыки, и технические задачи на каждое воплощение, они предопределяются именно спецификой стихийных сил. Погружаясь в другие стихийные основания, по сути, ты теряешь связь со своими основами. Соответственно, не будучи принятым там, разорвав связь здесь, не получаем ничего. Именно поэтому, коллеги, мы с вами будем работать по западной школе, мы с вами будем изучать проявление четырех стихий в той компоновке, о которой мы с вами будем сейчас говорить, и никак иначе.